Так, всем привет, это очередная тут проверка везучести аккаунта. Вообще этот аккаунт довольно везучий, здесь уже очень много доната упало, и сейчас мы тут покрутим еще. Коробочку тундра. Что-то должно упасть. Тут нету Макарова. Нету Маузера, нету Мозберга и нету Аксушки. Вот, если что-то кроме Ктара упадет, будет нормально. Но хотя я настроен до победного, так что по-любому что-то должно упасть. Потом наверное, еще покрутим АК-12 здесь. Тут есть М4А1 спешл. Так, пока ни черта не падает с этой коробки, тут бра. Прям что-то совсем не падает уже. Сколько? коробок 50 я открыл, наверное. Судя по количеству кредитов. Конкретно эта коробка почему-то не хочет прокручиваться. Нормально. Тут даже, я не знаю, вообще что-то падало с этой коробки или нет. По-моему, нифига. Тут, по-моему, нету. Остального вроде точно нет. Ну какой-то не фарт с этой коробкой, остальные доды прям хорошо падали. Крутить-то можно, у меня сейчас рука устанет. Сейчас, Новый год наступит. Перед тем, как он выпадет. По-моему, Новый год быстрее наступит. <с> ну, бред. Вообще не падает ни хера. Что за дичь вообще? Так, сейчас попробуем что-нибудь. Умудрить, вот так вот сделаем. Так, так, так. Сейчас покрутим АК-12 и потом вернемся к тундре. Надо все-таки что-то выкрутить с этой сраной тундры. Хорошо, что коробки с АК-12 дешевые, по крайней мере. Было бы клево, если бы золотой бы упал. Прям вообще бы конфетна была. Нет, ну, это жесть, конечно, же. Почти 4000 кредов потрачено. И ни одного доната. Это прям вообще. Учитывая, что коробки как бы дешевые, сами по себе. Ну а 12 -то мы по-любому получим. Тут уже гадалки не ходи. Можно было бы даже. Золотой выкрутить, если бы я сразу крутил бы и чисто калашников. Вот две карты черного рынка в пяти коробках охереть. такой редкую увидишь. Так, ну что-то пока АК-12, что-то нифига тоже не падает. Странно как-то. Вообще на этом аккаунте все хорошо падало. Непонятно, непонятно. Где то заветная надпись навсегда-то? Уже два звания аппал. Чисто на коробках. Пять ФАМАСов, блядь. А, ФАМАС это то, что мне нужно, братан. Это то, что мне нужно. нужно. сегодня на этот аккаунт э, донат положить забыли. Я так понимаю. Жизнь. Ну, это пиздец, блядь. я уже сейчас заебался эту коробку крутить Просто не падает Блять, чёлки последнюю коробку? Нифига! уже не смешно что за хуйня вообще происходит блять коробки 8-10 кредитов стоят и не падает нихера это как блять как бы я конечно понимаю что там золотой там все дела там должно пасть блять не 500 коробок же покрутить до первого доната Охерить. ебать вообще бред кажется я буду крутить бесконечно пока кредиты не закончится и все и не падает не падает еще одна блять карта черного рынка там блять уже на 25 дней калаш можно уже не выкручивать можно просто на время его оставить блять и играть с ним потому что блять он уже нормально нападал там уже скоро понервят его еще больше там и все и уже не актуалочка будет как раз. Когда это... Закончишь играть. С этой временкой. Охуеть. Это уже где-то 200 коробок с калашом открыто. 200 коробок. Еще одна карта черного рынка. Да, давай мне, блядь, 20 карт... И, блять, на год э -э, времянки, блять. А навсегда не надо, ну действительно хуя. Ебать, пиздец. Не, ну, по крайней мере, эпичное видео получилось. Эпичное сливание тысяч кредитов, блядь. Ну, нихуя. Сервировал Танта там уже почти на год, блядь, нападал. да это что? админы админ или что? Как как такое вообще возможно, блядь? Что с шансами? Ебануться. Блядь, я прикидываю, вот кто-то, блядь, крутил бы эту хуйню. По 60 кредов за коробку. Я прикидываю, как бы жопу у человека сгорела. Это ж пиздец. Ладно, я дальше уже буду просто скипать. Потому что я заебался, если честно, крутить. Такое ощущение, что эта хуйня вообще не упадет сегодня. Не, ну если не дропнется золотой, я, честно говоря, буду в афиге просто. Ну, Блять, по-моему, я обычно не хочет дропаться. 9 карт черного рынка уже, блядь. 37 дней 37 дней а, офигеть просто прикол по моему это пранг не уже сколько где-то 3000 кредов на эти 10 кредитные коробки получается уже больше 300 коробок открыто а калаша еще нет. Это как вообще, бля? Я такое. Первый раз за всю историю вижу, я никогда такого не видел. Может у них что-то сломалось там, я не знаю. Просто не падает и не падает. Ч за прикол? Уже 12 карт черного рынка. Блять, может, что-то реально залагало бы, типа... Что за хуйня, тут уже можно до тысячной коробки крутить. И получить этот АК-12 навсегда золотой. Ну, реально. то нифига. Охереть, я думал, блять, сейчас быстренько АК-12 выкручу там. С коробочек 100 хотя бы, там, ну, тысяча крендов там, грубо говоря, уйдет. И буду докручивать тундру. Который, кстати, ничего и не упал. А там тоже состав с хуем коробок. А тут, блядь, АКА не может упасть. Обычный, блядь, не может упасть. Четырёхста коробок, блядь. Охуеть. Просто охуеть. Я сегодня на новом аккаунте с пяти коробок выкрутил. Так, а 13. Блять, 400 и нету, нахуй. Такое бывает вообще? На 46 дней на время. Ребануция. Походу, сейчас все скручу еще, и он не выпадет. Это будет просто 500 коробок. Без единого доната. 50 дней уже. Там уже, блядь, 14 карт с 15 уже. Ебанулся. Просто ебануться. Ну как это возможно? Вот тебе и Новый год, блядь. Восемь с половиной тысяч кредитов до шестьсот коробок и получи, блять, залупу за воротник, пиздец, Ебанутся. Блять, еще 30 коробок осталось, но я чувствую, что не упадет. Это, наверное, самый невезучий аккаунт, который у меня был. О, упал, блядь. Обычный нахуй. Ебать. Просто обычный, на тебе, блять. С 500 коробок. Ебать, бред вообще. Просто обычный упал. Так, все, последние креды докручиваю. Не упала эта тундра, тоже нихера, блядь, на оставшиеся крены. Пизда ну, Я такого реально никогда не видел. Это просто пиздец. Так, это прокачка аккаунта. Этот аккаунт у меня э, как очень везучий числится. Буду скипать коробки, потому что меня время поджимает, нужно уезжать. Сейчас быстренько накрутим доната. И все будет круто. Да, тут хуйню нужно докрутить, тут уже коробки с ним были открыты. Много тратить вообще не хотелось бы. Но докрутить нужно. Пока ни черта не падает, это хреново. Потом еще хочу. О, отлично! Выкрутил, наконец. Потом еще хочу АТшку покрутить. Так, тут у нас что у нас? Тар, вот по 30 метель, золотую бинельку я тут выкрутил. скаут есть. СВ-шка. Вот. Ну мы сейчас АТшку покрутим, проверим на одно, везучий аккаунт или нет. Буду также скипать. О, быстро. Говорю, что везучий аккаунт АТшка упала. Так, что там еще? На штурма М4 Давайте, блядь, ебаный АК-12 покрутим Чисто вот проверим, изучить аккаунт Упала карта, значит, вот Нету в, в этих пяти коробках Не падает может тут золотой конь дропнется типа медалька же золотая упала так нифига пока много всякого хлама тут падает с этой коробки в наградах Но много тоже, да, это странная карта. бы не хотелось сливать на самом деле. Две карты уже упало. Три карты. Сейчас будет пасялся, расслабился. Без карты черная рынка. Думаю, что карт как раз может хватить. Сейчас с другого аккаунта возьму там немножко. Чтоб 15, блядь. И будет заебись. Только что на другом аккаунте. Ладно, не буду говорить. Может этот видос выйдет раньше. Короче, там тоже аккаунт открыт. не падают жесть можешь пошла нахуй эта коробка в общем сколько его может окрутить то четыре карты уже с фронтого пола Ой, не Схрон, а чер черного вороненькая, блин. <сорвариум> сурвариум, сурварил. Сурвариум, на деле, спил на пределе. Блядь, ну это смешно уже. Уже больше ста коробок открыто. <сорвариум> на К12 всегда, на самом деле, были плохие шансы. На некоторых аккаунтах он вообще с огромных сумм людям не падает. Я знаю несколько людей, которые вышли из игры, потому что не дропнулся К-12 с 10 тысяч рублей, из с 15 тысяч рублей. Это реально бред. Типа в свое время это был самый желанный донат у всех игроков. К-12... Уже на 20 дней допадал. бля, он, по-моему, за фикс прайс, бля, дешевле стоит, нахуй. Или, блядь, за карту черного рынка можно было купить. Там сколько он? Две, что ли, стоит? Так. Две шестьсот он стоит. Реально, можно было по карте просто купить. Там же сразу с пяти коробок карта упала. Так. А сколько он в магазине вообще есть за фикс прайс? Так, хува, а аб вот 4000, к 12 3000, ебать. Ну, чуть-чуть дороже карта даже получается. Так. Ну, блядь, будем идти до победного похуй. Чё, я зря 2000 икредов, что ли, скручивал на это это говно. 26 дней уже. Не, что-то с шансами что-то сделали, по-моему. Я вот на другом аккаунте тоже там дохера очень скручено, но этот Калашников. Он никак не хотел падать вообще. И тут не падает. Реально, хоть по карте черного рынка покупай. Ну, а шка то вообще быстро упала. Другие доны на этом аккаунте тоже падали. Это быстро, пиздец, прям. Сильно быстро. Вот, а тут с АК 12 прям какая-то ересь творится. У Генелька вот довольно долго падала. Золотая. Но зато выпала золотая. Обычно так и бывает, если золото, то нужно раскрутить приличное количество кренов. Апнулись уже до двух рамбов мы, уже на ветеранах. Ну, блядь, ты упадешь, сегодня, нет. Найс шанса на К-12. Просто открутка какая-то. Реально, блядь. 300 коробок уже с хуем открыл, <звы> <звы> пиздец. Это реально какие-то заниженные шансы стопного. Не может так жестко не падать. Похер, идем до победного уже. Бля, я устал, коробки крутить. Давай мне золотой планер. Мои руки обожжены. <смех> Пиздец, просто это пранк, это пранк, это просто пранк еще, но, наверное, упадет, как на том а аки, там, с последних кредов просто, и тут такая же, хоть обычная, дропница, блядь, когда кредов 500, там 100 останется. упал, блять, обычный, сука, нахуй, то мне обычный нужен был пиздец просто. Давайте докрутим уже до победного тут кредита, блядь, или даже после такого уже и не крутить, собственно, я не знаю. Ой, блять, у меня реально рука устала, бля, крутить этот ебаный калаш. Давайте тик 15 крутоем, шансы какие-то все-таки есть его выбить, потому что будет скручено сколько ну где-то сто коробок получается с ним. пушка в тело конечно говно да и вообще на говно коробки дешевые, так что похуй тут уже скрутили миллион кредов как бы еще 800 скручу, ничего страшного не получится. что там карта упала да а и тыкс на время еще упал ну вот по карте наверное, на два косаря чем настоит Наверное, стандартно на 2600 О, упал, все, ТИКС есть. Ну, неплохо. Не, не зря крутил, получается. ТИКС 15СБР, правда, обычный, но и похуй. Так, давайте вот еще кобры покрутим. На оставшиеся. О, как раз пять коробок. Все.